Всем привет дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, записываю новый видеоролик, сегодня будет обзор на обнову WarMix, которая вышла совсем недавно, но так я не снял на нее обзор, и вот сейчас снимаю лучшее, поздно чем никогда, тем более не каждый игрок играет каждый день, кто-то может быть даже не знает что вышла обнова, и сейчас я пролью свет, для тех кто не знает, да вышла обнова, но сейчас перед тем как делать обзор я скажу небольшие новости, во-первых, следующий ролик по WarMix выйдет тогда, когда я куплю либо себе весь арсенал, вот, мне осталось тут немного скупить, либо возьму топ-3 за фузы, и тогда выйдет следующий ролик. Потому что контента нету, и снимать, я не знаю тут, что снимать можно, кроме как вот я сейчас решил снять обзор на обнову, больше я тут не знаю, что снимать, можно, ну, либо уже снимать обзор на... каждый раз на три оружия, но смысла нету, лучше снять уже нормальный ролик, когда я куплю себе весь арс и обозрею весь арс, тогда сниму ролик. И вторая новость, то что в группе Вармикс проводится акция или конкурс небольшой. Тот, кто первый набивает 70 тысяч фузов в топе, тот получает 50 ключиков. Кто второй, 25, кто третий, 10. По-моему, так звучит акция. На самом деле награды очень слабые. Очень слабые награды. И... и не все могут поучаствовать. Скорее всего, выиграет тот, кто находится в топе. 10 из этих людей кто-то получит эту награду. И у меня очень маленький шанс, но я постараюсь получить хотя бы третьим. Вот у меня 16 место очень маленький шанс, потому что нужно набить еще очень много. Но я поучаствую в этой акции. Постараюсь поучаствовать, не знаю, как она получится. Вот, может быть что-то получится, но награда очень маленькая и не все могут участвовать. То есть, ну это такой, знаете, фейловый немножко у них конкурс, акция фейловая получилась. Но озвучил вот. У меня один из ключиков сейчас. Давайте их раскроем, как обычно, я это делаю всегда. В последней обнове убрали пустой отсек. Теперь пустого отсека нету. Вместо пустого отсека у нас 50 фузов выпадает. И 15 рубинов я выиграл, это очень круто на самом деле. Крутить. Да, рубинчики часто выпадают, очень часто. 500 фузов. Неплохо. Сейчас еще куплю арсенал. Рубинчики. 50 фуз. Рубины. И много так рубинов. 59 рубинов у меня уже. Нифига себе, сколько я рубинов получил. Но на самом деле, блин, они очень часто выпадают и, ну блин, тут можно очень быстро весь арт скупить. Даже не донатить в игру. Мне бы сейчас оружие какое-нибудь купало еще. 1500 фузов, нормально. 1000 фузов. Вообще круто. И 50 фузов последний мы получили. Ну вот, сейчас я точно готов делать обзор на обнову на эту. Давайте, открываю газету я. И давайте почитаем, что тут пишет. Глобальное обновление. На самом деле, не очень глобальное. Обновление, которым слагали легенды и которые ждали кольчатые ветераны. Тут нарисована раса бык, которой даже нет в игре сейчас. То есть, наверное, она будет в следующей обнове. Раса это. Новый гардероб. Лучшенный гардероб, усиление шапок, лучшие подарки для настоящего модника. Ну, блин, это такое себе, знаете, такое себе. Знаете, почему такое себе? Потому что, ну, этими шапками и, то, и, и так никто не играет, и так их никто не покупает. Разве что совсем уж нубы какие-то, но таких я не знаю, в основном те, кто играет в, этот, в эту игру, уже знают, что надо покупать эти шапки. И что эти шапки покупать смысла нету. Тем более, очень тут легко накопить фузы рубины. Зачем покупать не эту шапку, эту, эту, эту, если можно купить сразу эту, накопить фузы и купить эту сразу. То есть лучшие шапки в игре это вот, наверное, вот последние вот эти вот это, вот это и вот это и маска фортуна в том числе. Может быть еще вот эта корона древних, корона Габсбургов. <со> <Rangers> <со -Missy> а они взяли, улуч начали улучшать вот эту шапку. Зачем? Уронку холоду 10 единиц. Ну никто не воспримет это всерьез, дорогие друзья. Никто, дорогие разработчики, админы, никто не воспримет это серьезно. Смысла я не вижу в этом. Никакого. Чисто ради прикола, может быть. Может быть. Только ради этого. Значит, тут у нас ничего нету. Тут увеличивая скорость, японский парик. Ну, такое себе, знаете. Я лучше куплю сейчас себе вот телепорт рубиновый, который я не купил ранее, чем эту шапку. Хотя я могу и сейчас ее купить, по сути. Но смысла нет от нее, да? Что там дальше по шапкам еще? Прыжок в воздухе второй. Цилиндр фокусника. Тоже смысла нету от нее. Ну, такая шапка не очень. Как по мне. Увеличивает скорость. Где-то еще был урон к холоду. Или к току. Вот, урон к току. Вот тут более-менее нормально. Да. Шапка хорошая, плюс урон к току теперь есть у нее. Но, знаете в чем проблема? В том, то, что есть всего одно оружие, которое уронит током сейчас в игре. Это шокер. То есть... Единственное оружие, которое доком сейчас бьет, это шокер. Может быть еще грей пушка, Но я не знаю, 10 единиц это очень мало на самом деле. То есть если я пушки 20 сношу по умолчанию, то будет 30. И не знаю, не знаю. Вот, 50, тут 60 будет. Если бы оно дальше откидывало бы, если... то тогда может быть. А если такой маленький урон будет, 60, ну не вижу смысла особо тоже. И далее. Проступаем далее. Шапки посмотрели. Слоты пустоты заменены на фузы. На это я уже говорил. Новое оружие. Эпичные тактики. Давайте посмотрим, какие оружия появились в игре. Гравий пушка, Можно давать вынуться теперь с помощью грей пушки. Сразу покупаю ее. Далее. Переход хода покупаю. Шокер я уже купил ранее. Минку покупаю ледяную. И остается мне купить из этого всего святую гранату и лазерный барьер и скоро я это сделаю скоро я куплю тем более рубинчики выпадают очень часто и скоро я куплю себе весь арсенал мне останется купить ранец кувалду удар на напалмом и коктейль молотовой и тогда уже я сделаю еще один ролик обзор на весь арс короче тогда уже овца все остальные оружия уже себе купил но на самом деле сейчас Игра очень голая, ребята, то есть физика отсутствует полностью, я сейчас все расскажу подробнее. Новая команда, да, как вы можете увидеть на экране появилась иконка с командой, и теперь можно добавлять 4 перса в команду. Смотрите, о, кстати этого не было раньше, прикольно сделано, прикольно, вот тут шапки артефакта, но пока, видите, еще не, ну, не работает это еще. Только вот кнопочки работают, тут и вот можно отменять себе шапочку. Либо здесь... А, тут нельзя менять. Окей, маска фортуны. Оставим. Вот сюда можно добавлять, короче, себе бойцов. Давайте добавим третьего персонажа себе. Хотя я не знаю, можно будет выключать? Не, не буду добавлять, потому что ну, не смогу потом просто выключить и играть один персон. Смысла нету. Пока что в 2 играем. Новые карты. Сказочный лес и чудо Юда. Эти карты вы все знаете еще с Вормикса. Ну и давайте почитаем подробно, что тут пишут у нас. Ну и вот, что они тут пишут. Святая граната. Электрошок. Ледяная мина. Передача хода. УЗИ. Кровипушка, Ледяные барьеры. Система команды, Наем друзей команду. Перерисован гардероб, из колеса фортуны убраны по сорта, изменены на 50 фузов. В игре появились тренировки с ботами, где можно потренироваться в точности при любых из разного оружия. Смысла от этого вообще никого нету. Скажечный лес карта, чудо-юдо карта, пляж карта. Статуя свободы обновилась и была заменена на более современный вид. Карта фрукты. В у ботов появилось три новых оружия. Ружье, липучая граната и метеоры. Ветеора я не видел в действии никогда еще. Новая система издневных бонусов. Теперь бонусы. Теперь бонус два раза взять не получится. Справлен баг, когда вместо одного ключа давалось 50 фузов. Угу. Увеличено количество разрешения. Редизайн фейерверка. Замена следа у суперовцы в полете. Баланс оружия и фикс багов. Увеличено количество ячеек в арсенале. Добавлены новые параметры урона тока и урона от холода. Добавлены данные шапки были усилены шлем Варвара, цилиндр Фокусника и элитный римский шлем. Такой рандом, на самом деле, такой рандом. Я не понимаю, почему именно этим шапкам добавлен урон был к току. Я сейчас просто критикую ну, вот немножко игру, потому что, ну, если не будет критики, то не будет и, так сказать, действий никаких. Ну а теперь я сейчас пойду и сыграю несколько миссий для вас. Поехали в э, 4 перса. Против четырех персов будем играть. Значит, э, очень много багов, дорогие друзья. Очень много багов. Прыжок срабатывает не всегда. Видите, я не могу зажать просто и прыгать. Я зажимаю, он прыгает два раза. Потом он больше не прыгает. Не знаю, как это работает. То есть прыжок тут хуже стал почему-то. Не знаю почему. Вроде бы и прыгает, а вроде бы и не всегда как-то. Вот видите, не, пры не прыгает сейчас. То есть, заедает прыжок у него почему-то. Вот, ту зевку я купил себе еще. Так, что можно показать, в принципе? Что я не показывал? Фейерверк переделали. Теперь он больше не фейерверк, а самодельный фейерверк. И давайте дадим вынос при помощи фейерверка. Работает он почти так же. Только теперь нельзя выносить через всю карту. То есть, как? То есть, если, допустим, я встану вниз... Я выносить не смогу. Смотрите, почему. Значит, беру сейчас порт обычный. Рубиновый порт. Портируюсь вот сюда. И сейчас я попытаюсь вынести с помощью фейерверка. Даю переход хода. Сменка работает. Отлично все. И беру фейерверк. Вроде бы должен выносить, да. Но он его не вынесет, потому что сейчас фейерверк просто сломается нафиг. Вот и все, Вот и отличие этого фейерверка от, от простого фейерверка. Если просто можно было использовать через всю карту, блин, этот ты не используешь так. Запускаю еще раз. Пытаюсь дать вынос и... Он ломается просто. Да, говно. Фейер вообще говно. Вот в этом проблема. То, что фейер вообще теперь не работает нормально. И это обидно на самом деле. Следующее оружие, которое я покажу вам, это шокер. Шокером. Давайте попытаюсь дать вынос. Для этого я выхожу с помощью экстренного телепорта. И на минку. Упаду, нет, не упал. Вот так вот я делаю. И беру шокер. И пытаюсь дать вынос. И... Такой себе, знаете, такой себе шокер. Он даже нормально так и не выносит его. Очень слабо персполетел. Ну, если расстояние небольшое, то в принципе можно выносить давать. Но если расстояния такие большие, то шокер очень плохо работает. Давайте еще раз сейчас этого буду пытаться выносить. Как видите, ну такое себе, знаете, небольшие расстояния, Ну, можно выносить давать, можно с шокером давать. Но ничего такого необычного я тут не увидел в этом оружии. Ну, хотя, в принципе, если так подумать, то так оно и должно быть, на самом деле. Так оно и должно быть. Нормально он полетел, нормально. Не не очень сильно, как бы, и не очень слабо. Среднее такое расстояние, и... Я не тестил, как оно будет работать, если урон к току. То есть, либо... А, вот это баг. Мой ход был только что. И, видите, он даже не дал походить мне почему-то. не знаю, почему. Это баг, это ошибка. Не знаю, как она тут связана с чем но я уже написал в эту игру, в группу, чтобы ее исправили. Надеюсь, ее исправят. Вот. Также бывает переход хода вообще, типа, длится 30 секунд, и ты не можешь ничего сделать. Также бывает, боты застревают в карте. Физика игры, ну, почти полностью отсутствует. Вообще нет физики в игре. Вот такие оружия были у ботов добавлены. Липучая взорчатка вот это вот зеленая. Что еще? Грейпушка. Тут, тут, конечно, я тут его не вынесу, но... 20 хп снимаю. Да, 20 хп. Если, если бы я бил уроном к току, то получается 30 хп снимало бы. Не знаю, не знаю, зачем это надо. То есть, э, тупо. Давайте выношу уже этих двух мудил. И идем дальше. Следующий бой. Много снимать я не буду, сейчас уже... Три перса пойду. Что я не показал? Ну ладно, давайте я грейпушку испытаю еще раз. Как она будет работать? Ну, такое себе. Вообще такое себе, дорогие друзья. Я думал, то, что я вынесу хотя бы его. Я его не вынес. Ну тут надо, конечно, учиться вносить. Хотя чему тут учиться? Если бы физика была нормальная, то тогда можно было бы научиться чему-нибудь. А так физика очень непредсказуемая. Прям вообще непредсказуемая. Ну тут ладно. Тут понятно было, что он сюда улетит. <laughs> Куда-то. Он даже не скатывается вниз. Он просто на точку приземляется на какую-то. И все. И там остается. Сейчас я запускаю Овцу. Вот такие вот эффекты у овцы появились Очень красиво, кстати, получилось Это неплохо вот Реально вот это неплохо Ну я вообще обычно-то Тут бью огнеметом всегда Калашников тут испортили Да есть он стал хуже, он вообще снимает очень мало Сейчас у меня вот получается атакер, да Вот, Кирилл Кипа у меня в команде Он атакер, сейчас я покажу Сколько снимает калашников Раньше снимал намного больше, чем сейчас ну вот, а атакером сколько снимаю я? Очень мало снимает калашников. То есть, э, уже, как бы, это не оружие, а так. Если раньше можно было там 200 хп снять, 300 хп снять, убить можно было даже. Сейчас такого уже нету. Балка вот такая сейчас стала. 9 хп. Ну такое, знаете, очень слабо. Вот баги опять. То есть, ну, тут на каждом шагу баги. На каждом шагу недоработка какая-то. Надо игру реально... Исправлять ошибки всякие вот эти вот, Которые добавили они. <смех> эти баги все. Вот огнемет вообще неплохо снимает, и то. Если бы он был управляемый, то было бы круче. Вот ключик дали, ключик заебись. Ключик очень хорошо, что дали. Ну вот это тоже баг. Персонаж был, короче, за мной стоял, а его все равно задело. И такой баг тоже нельзя. В игре держать долго. Вот опять баг. Ну, тут, короче, все Это, это все чуваки. Как бы оружие добавили. Да, карту добавили. Остальное все как бы, не в тему вообще. Не знаю, короче, дорогие друзья. Игрушка вроде играть можно, но ты играешь. Ну, блин, ну, одни баги. Одни баги, как бы. И играть после этого не очень хочется, на самом деле. Чисто играю ради топа. Вот сейчас я хочу награду получить. Может быть, получится, что-то у меня тут. 70 тысяч фузов, но это очень долго, чуваки, набивать их. 70 тысяч фузов. Да и тем более, какой смысл их набивать, я не знаю. Очень сырой проект. Даже раньше, по-моему, прошлая обнова была лучше, чем это. Я, конечно, буду иногда играть в него, но чисто иногда, знаете, чисто купить весь арс, короче, вот так вот. Подходит видеоролик мой к концу. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, добавьте комментарий какой-нибудь, если вам понравился этот ролик. Если не понравился, то можете поставить даже дизлайк. Вот. Я как бы не против. Вот. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Всем пока.